платные парковки в Красноярске будут строить бизнесмены тем временем в красноярске начали огораживать территорию под платные парковки главная тема сегодня это платные парковки которые наконец начали в красноярске работать В офисе инфокома сиротливо в углу стоят информационные экраны от паркоматов. Принтер рутинно печатает уведомления для тех, кто парковочное место в центре занял и за него не заплатил. Еще до обеда таких нарушителей набирается больше тысячи, а реальные штрафы получают единицы. Директор компании уверен, люди не платят за парковки именно потому, что по факту наказания нет. А работать в убыток из-за того, что до сих пор нет четких штрафных санкций, он больше не хочет. Я не представляю, лень это глупость или лень, помноженная на глупость, я не знаю, что это такое. Я просто вижу ситуацию, что я эту ситуацию неоднократно выношу наверх, и по ней решение никак не принимается. То есть, хотя это находится совершенно точно в полномочиях администрации города, не в наших. Мы не можем инициировать, раздавить работу административной комиссии. Мы, мы все выключаем. У нас... Нет каких-то там э, желания просто так существовать, это содержать, поддерживать и так далее. Выключаем, демонтируем. На площади революции паркомат пока работает, а на парковке нет свободных мест. Но вот чтобы заплатить за парковочное место, за все время съемки не подошел ни один человек. А почему не заплатили в этот раз? А что-то даже не посмотрел, не подумал. Я даже заезжал, не, не посмотрел, что еще, Заплатили нет. за парковку? Нет еще. А будете? Собираетесь платить? А вы за парковку заплатили? Нет. А будете? Нет, а зачем? За охрану машину никто не отвечает. То есть, мало ли что тут может случиться. Как за что платить? Это ни для кого не секрет. Люди начинают скрывать номера, там, снимать номера. То есть, русский человек, он всегда найдет, как обойти что-то. Платите за парковку? Ну, это секретная информация. То есть, не платили? Почему? Я такого не говорил. Я говорю, Но информация секретная. Листочком заклеен. Ну, ну что? А зачем вы это сделали? Мне так больше нравится, так красивее. Да, народ просто уже загнан до такой степени, что елки-палки уже каждый копейку свой считает. Когда мы пытались тогда, три года назад, эту идею продвинуть, встречались с представителями власти, с мэром города, нам казалось, что мы стартуем что-то новое, что-то хорошее, что поможет. Директор компании «Мобилфонд» вспоминает, как они участвовали в конкурсе на реализацию проекта. Говорит, сначала глаза горели у всех, но уже на этапе бумажных проволочек запал угас. Бизнес умеет находить технические решения, но в играх в политику и бюрократию оказался беспомощен. Сейчас Андрей рад, что выбыл еще на этапе конкурсной гонки, ведь то, что случилось с инвестором потом, не оставило проекту никакого шанса. Где-то плохо сбалансировано вежмедомственное взаимодействие именно внутри администрации и наших властных структур. Сначала были проблемы с законодательными инициативами внутри законодательного собрания, в дальнейшем плохо согласованная работа внутри департамента городского хозяйства, потом сложное взаимодействие с ГИБДД, затем с комиссиями и так далее. И так далее, и так далее. Нет вот этой жесткой какой-то руки или политической воли, которая бы всех участников этого процесса могла собрать воедино, и, собственно, довести этот проект э, до конца. Наверняка эффект бы был гораздо больше, если бы на сегодняшний день инвесторам было в полной мере обеспечено исполнение условий инвестора соглашения. Чиновники же, которые политическую Мы... волю и должны бы были проявить, ожидаемо валят вину на инвестора. Не все плоскостные парковки сегодня обеспечены как раз-таки типовыми решениями. То есть, это шлагбаумы, да, так скажем, по-простому, не стоят. Если говорить о плоскостных парковок, нет в полной мере устроенных а, табло, нет а, камер, а, собственно, и сегодняш... на сегодняшний день функционируют а, три автомобиля а, с системой Паркон вместо заявленных ранее, ну, в инвестсоглашении 10. Вот. А, все это, конечно, в комплексе, а, ну, какой-то оттенок накладывает. В настоящее время вся система работает. Удалось а, как раз таки а, обеспечить рост пропускной способности автомобильных дорог, а, ну, так скажем, незначительно там два километра в час это лукавство администрации потому что ни, ни в коем случае платные парковки не связаны с пропускной способностью общественного транспорта. Положительного эффекта от работы платных парковок город вообще не видел, уверены Федерации автомобилистов. Одни убытки. Только на организацию проекта из мэрии выделили более 6,5 миллионов рублей. Это установка знаков, нанесение разметки. При этом отчисления в бюджет города составили лишь 706 тысяч рублей. А ситуация на дорогах так и не улучшилась. Больше всех во всем виноват Департамент городского хозяйства, который, скорее всего, не умеет читать цифры. Не умеет читать ни парковочные места, ни потребность центра города, ни создание условий для того же частного предпринимательства, для того, чтобы увеличить эту потребность. Не умеют считать деньги, так как вводя каких-то инвесторов и предлагая такие вроде как лакомые условия для инвестора, таким образом подвергают опасности и частный бизнес. Странная противоречивая информация, так как... Инвестор, привлеченный к проекту, заявляет, что он этим заниматься больше не будет. Я его понимаю, почему он не будет. Потому что он рассчитывал совершенно другие условия работы, которые ему не смогли обеспечить. Нам департамент городского хозяйства говорит, да нет, все будет продолжаться, только непонятно, как оно будет продолжаться, если инвестор не будет работать. Кто вместо инвестора будет работать? Кто будет работать и как чиновники теперь будут объяснять депутатам городского совета. Народные избранники намерены вызвать сотрудников департамента горхозяйства на ближайшее заседание комиссии. Свои требования выдвигает и организатор проекта. Если за 10 дней со стороны мэрии не будет реальных действий, паркоматы с улиц города инфоком уберет. И в пьесе о платных парковках начнется новая глава. Главное, чтобы действующие лица провели работу над ошибками. Екатерина Лукашенко, Николай Чистяков, Александр Тропин. Воскресные новости ТВК.